Основатель банка Тиньков Олег Филимонович Тиньков. Теперь, если говорить честно и открыто, он просто кусок говна. Если после прошлого обзора до вас не дошло, что Тиньков кусок как выразился Амиран говна, такой плотный котяк. Большой такой. То сегодня мы остановимся поподробнее, чем же еще знаменит Олежа, кроме того, что лежит задницу хозяину Альфа Банка Михаилу Фридману. Олежа, что-то у меня так задница зачесалась, сил нету. Твои ответы, они всегда очень цельные. Надеюсь, Я, кстати, для тех, кто не видел, очень советую выступление Михаила в льбовском университете. Миш. Давай, Олежа, давай. Миш, а давай в этот раз лучше чисткой обуви обойдемся. Давай, Олежа, давай. Ну, это как-то за уши притянутый, может, не лежит на самом деле. Number one, но он еще сейчас еще самый богатый, number one Так что начинаем сразу с number one, Михаил, тебе слово. Спасибо большое, мне приятно принять участие в этой передаче. Не лежит, это все придумали мы. На самом деле, это просто мое нормальное поведение, если оно кого-то шокирует и кто-то считает это эпатажным, на мой взгляд не вжег? На мой взгляд На мой взгляд, После обзора на Хача представитель банка Тиньков заявил нам Добрый день, у меня только один вопрос есть Разглашение частных переговоров в некорректной интерпретации Это норм тема? Для пиара своего, конечно же То есть в Тиньков банке считают, что мы как-то некорректно процитировали интервью Хача с сайту life.ru А? Это нормально? Раз так, еще разочек процитируем. Нам не трудно. Надо просто делать вывод друзьям Олега Тинькова. Насколько я знаю, он дружит с Михаилом Фридманом. Если он втихую предлагает порезать карту, обосать, обосрать, бизнес человека, которого он всегда говорит, что уважает, а за спиной так делает, это просто показатель сущности человека. И, ребят, представитель Тинькова попросил нас сделать максимально честный обзор на своего работодателя. Что сказать? Других не делаем. Святой источник, вода моя. Все бизнесы Тинькова – это маркетинговые пузыри. И как только они на стадии всхлопывания, он их грамотно продает, после чего они благополучно загибаются. На твой взгляд, где ты блестишь лучше всего? Ты ведь блестел в разных местах. Я пельменах В пельменях Бадарья, и, в, и в заводе. И все это удачно продавал, но без бриллианта там тоже переставало блестеть со временем. Ты ну, лично, ну, Олег Тиньков. Что я там продал? Ты лично, Олег Тиньков, где блестишь на твой собственный взгляд лучше всего? Не знаю, я про это не думал. То есть... моя самая сильная сторона, на мой взгляд, что я умею какую-то долгосрочную стратегию, так сказать, делать. Олег Филимонович, зачем вы технику в три дорога продавали? Потому что мог себе позволить с этих нищебродов взять как следует. По пельмени? В какой-то веке что-то полезное для людей делали. Зачем продали? Да это вообще невыгодно людей кормить. и а потом слил это дерьмо. Оно загнулось, как и все остальное. Я тебе что, лох какой-то, что ли? Ну да ладно. Тинькофф начал свою блестящую карьеру бизнесмена простым фарцовщиком. То есть барыгой или, если вам угодно, спекулянтом. Кладер Да давно. Ну, в студенческие годы покупал за 10 рублей, ночью продавал за 20 студентам, по-моему. А... Ну, шутил. А. Тиньков был низкопробный фарцовщик. В эпоху дефицита он не привозил товар в СССР и продавал. Это для лохов. Он покупал у тех, кто привозил и продавал. Вот, вот она схема, достойная гения Тинькова. Я сейчас живу весело, счастливо, так сказать, и я живу, как я живу, я понимаю, что жизнь одна. Еще продавая фрукты, он постоянно всех обвешивал. И подобных бизнесов Олежа понаделал очень много, там чего одна икра стоит. И ну, я это все делаю своим трудом, понимаешь, и я как бы вор тем, что я делаю и как я делаю. Я умею подбирать команды, я умею подбирать людей. Тихо. Тиньков, это человек и пиздобол. Ой, в конце обзора я уверен, вы скажете, что мы преувеличиваем. Ну вот, например, Тиньков придумал пивовара Порфирия Тинькова. И якобы в честь него он назвал свои ресторанные пивнушки. Я стал более популярным, в смысле, там, лет 10, это когда стало пиво делать. там. Короче, всем навешивал лапши, что пивовар был, и губернатор в честь него назвал переулок. Слушай, мне непонятно, как, как губернатор может брать вообще в руки 100 тысяч евро. Вот из меня это вообще непонятно. Знакомьтесь, город Пушкин, Тиньков, переулок. Конечно, Это ну, я же я должен себя любить, если ты сам себя не любишь, то кто тебя будет любить? Я никогда так не думаю про себя сильно много. Зачем? Это, это мозг, который разрушает. А еще Тиньков очень жадный и тратит деньги только на себя. Вопрос, зачем я летаю на Фалку? Чтобы деньги тратить. Я хочу потратить деньги при своей жизни. Я точно не хочу оставить С Ты деньги. ничего не останешь. То есть они летают у меня экономно, между прочим. Я не даю самолет. Что самое крутое вы дарили или устраивали для своих друзей, знакомых из прошлого? Тех, у кого нет такого количества бабла. Да, слушай, я не знаю даже. Я не пытаюсь кого-то там удивлять. Все денежки только на себя. Ну, какие-то, не знаю, я ну, не знаю. А имею. где? Где шикарные украшения на жене, где. Вот, а ты ее видела, что судить, есть ли у нее украшения? Ну, говорят, что у нее с украшениями не так хорошо, как у тебя ну, слушай, с шартеками автомобилями. А -а -а. Знаешь, что говорят? Я понимаю, например, кто говорят, вот это ваша тусовка нищеброд. Вообще, это комплексы. 3% ее, так сказать, сейфа, там сказать, не снилась с твоим всем подружкам снимать тусовку. Это Татлер, там Шматлер. Это зависть, потому что не по сейке шапка. Они понимают, что моя жена, они... потому что она по по сравнению с ними, она умнее их раз в 5 всех, она красивее их раз в 5, и с точки зрения уж денег, она богаче их в 100 раз, понимаешь, что а нет? нет, нет. А старше, нет. богаче и умнее. Нет. Вот, ребята, это его жена. Для не особо разбирающихся в красоте, жена находится слева. Так вот, знаете, она красивее всех подруг Собчак ровно в 5 раз. У нас все. Просто где она, где они. Они это понимают, они как шашки что-то лают. Ты не на шутку завелся. Потому что ты, честно говоря, с этой темой, что я жадный, что-то. Ну потому что, ты знаешь, жена не реви, а вот ты открываешь. Посмотри, как она выглядит в 45 лет. Да? Эти твои подружки в 30-х ходят с отуши. И хоть ты на них что там навешай, они Потом, Объясни, пожалуйста, почему тебя? Вопрос да, же не в твоей говорю? жене. Да, потому потому ответ, потому что это неправда. 90-е время непростое, и все, что тогда происходило, происходило с чьего-то дозволения. Я вообще без отца русский. И в люди выбился. И знаете, что мы думаем? Банк Тинькова появился с дозволения Фридмана. Я думаю, что Фридман с точки зрения не надо бизнесмена, а бизнесмен, который умеет управлять большим количеством активов, он, пожалуй, сильнее всех сейчас. Но знаете как? Олежа, сынок, ч ты херню маешься? Заведи уже нормальный бизнес. Или наоборот, Миса, Миша, хочу банк, как у тебя. Ох. Теньков. Я не буду больше карты твои резать А зачем такой нож в спину тогда? Очень просто, жадность Фрая разгубила Тиньков хочет быть первым Он умеет создавать команд, он очень жесткий Я денег же просто меньше побольше хотел Я тебе рассказал, как этот банк сделать А ты мой решил разрушить Олежа? Олежа, сука, я этот банк создал. Это мой банк. Это твой обоссанный желтый Тинькофф банк. Это мой банк. И ты такое выдаешь мне, а? Олежа. На самом деле, это просто мое нормальное поведение. Если оно кого-то шокирует и кто-то считает это эпатажным, на мой взгляд, мне их жалко, потому что я не пытаюсь кого-то удивить или что-то там. Знаешь, вот... Некогда устраивать освещение и репетировать. Я читаю с экрана своего компьютера. Прежде всего, я хочу донести истину, которую надо знать, чтобы не повторять чужих ошибок. Редко кто из тех, кто поработал в Тинькове, готов рассказать публично о своем печальном опыте. Мало пока честных вызовов. Мало. Собственно, этот человек рассказывает, что Тиньков относится к своим работникам как к скоту. Потому что я отношусь к своим сотрудникам не как к быдню, да? а, а как... Хорошим, умным, российским ребятам. Начнем с того, что хороший бренд, я про банк Тинькова, никогда никто не будет пиарить через раздражающие телефонные звонки и визиты на дом с мольбами «Ну пожалуйста, Пользуйтесь нашими картами. На примере директора по маркетингу Тинькова банка Олега Бармина можно убедиться, что не платить зарплату и кидать сотрудников – это в порядке вещей для Тинькова. Оскорбить это меньше, что делает Олежа. Тиньков может разбить а вашу голову кружку. Ты как вообще этой кружкой сотрудников то пиздят? Ты мне расскажи, а? Как? Ну Миш, ну, ю и вот так их нахлобучиваешь В Банка нет отделений. По структуре это обычный сетевой маркетинг. Потом, а как одеты эти сотрудники и на то, что у них мониторах, ты понимаешь, что это не совсем банк. Его не волнует, сколько вы потратили времени и сил на выполнение той или иной задачи, по зарабатыванию ему денег. Олег же абсолютно на вас поливать. Он может вам не платить, даже если вы заработали. Алешка, запишите Никола в наши списки. Мы к нему в первую очередь пойдем. Больно лицо запоминающееся. Седой, дерзкий. В общем, не перепутаем, как в прошлый раз. Я сделал пост перед обзором на своей странице, где спросил, что люди думают о Тинькове и его банке Собственно, люди думают все то же самое, что и мы Но при этом всеми подмечено, что дебетовые карты Тинькова очень удобные Мы спорить с этим не будем Да какая разница, любая карта любого банка дебетовая, она удобная Подошел, рассчитался Что такого необычного в этих картах? Сейчас у всех есть эти кэшбэки Ничего нового Сейчас вы просто охренеете от хитрожопости Тинькова. Все, вот человек сейчас делает все транзакции, едя в метро 3G, ну или Wi-Fi, все где-то есть, от станции до станции, он делает все банковские операции. А они до сих пор отделения строят. Я не понимаю этих людей, Слушай, что они делают. Но... Они сумасшедшие. У Тинькофф банка нет отделений. Деньги с карты вы снимаете только с банкоматов других банков. Ну, Лидия, я вот хочу квартиру продать и крупную сумму положить в ваш банк. А как мне это сделать? То есть вы можете банковским переводом совершить пополнение, соответственно, с счета другого банка. Помимо банковского перевода вы можете также совершить пополнение через наших партнеров. А это на связи МТС, через отделение Почты. России наличными имена. Через сеть салона связи Евросеть, сеть салона связи связной и также сеть терминал Фликнет. Но есть ограничения. Соответственно, я открыл вклад, положил туда миллион семьсот. Как мне их снять, когда они мне все понадобятся? Взять вы можете перевести на дебетовую карту нашего банка и в дальнейшем с этой дебетовой карты замать денежные средства через банкомат. Либо же на счет другой банк можете перевести денежные средства. Ну, подождите, банкоматы же мне все такую сумму не дадут. Ну, несколько раз совершать данную операцию. После сразу все Сумму снять у вас нету, да? Нет. Возможности именно предложить вам, к сожалению, нету. То есть Тинькофф Банк пользуется салонами того же МТС, Евросети и так далее Пользуется банкоматами других банков, даже счетами других банков пользуется Но при этом не понимает, зачем они нужны Все, вот человек сейчас делает все транзакции, едет в метро стриджи А они до сих пор отделение строят Я не понимаю этих людей, Слушай, что они делают но... Они У любого банка есть абсолютно такие же мобильные приложения, как у Тинькова. Вы также можете совершать банковские операции в метро Вывод: Тиньков банк без других банков, без салонов МТС, Связного и других маркетинговая пустота. Тиньков банк во всех смыслах абсолютно зависимая от других банков структура. И Тиньков эту свою зависимую пустоту называет лучшим продуктом. я, я всего лишь, там, сказать, предлагаю лучший продукт. И говорит, что никого не обманывает. А я не обманываю, потому что мы действительно построили самый большой онлайн банк в мире и из этого здания мы управляем. А 6 миллионами довольны клювами. Ничего, ничего, Алёшка! Мы ещё добьемся с тобой справедливости! Хорошо, я вам сейчас более подробно объясню. Мы работаем с банками партнера, которые предоставляют который это представляет ипотечный путь. Секунду, так ипотеку И не выдаете, получается, а какой-то другой банк? Да, по-русски. Совершенно верно. Они просто риэлторы. Обычные риэлторы. Я, yeah, я всего лишь, там, сказать, предлагаю лучший продукт. Ай, блин. Ну, Олежа, ну, маэстро, молодец. Не первый год бизнес ведет, знает, как уши вкручивать. Посмотрите топ банков, например, на том же Forbes или на сайте banki.ru и выберите из них, зачем вы пользуетесь какими-то Филькиными конторами. Помните, Центробанк каждый месяц отзывает у банков лицензии, только в прошлом месяце он отозвал 7 штук, в том числе и у Югры, а этот банк, не на шутку, занимал 29 место. Это все на нас, Алешенька. Мы еще тогда не со всеми буржуями разобрались. Вот теперь приходится работу окончательно делать. Но пока погоди чуть-чуть. Хороший ты красноармеец, Алешенька. Гляньте на этот шикарный логотипчик. Ничего не напоминает? В самом деле, какой человек с высшим образованием поверит банде недоучек? Но что если они не будут похожи на недоучик? Что если я научу их разводить людей с деньгами? С большими деньгами Я решил сделать небольшой ребрани Господа, добро пожаловать в Стрэттен Окмен Мы новая компания с новым названием Компания, которой клиенты могут верить Наши корни уходят так глубоко в почву Уолл-стрит, что даже наши основатели Приплыли сюда на флауере и высекли слова Стреттон Огман прямо на камне Плимутской скалы. Банк основан в 2006-м. Что это за цифра? Кинков отбил свой банк у Фридриха II при Куннерсдорском сражении, что ли? Слушай, у меня же акции торгуются на бирже. У меня сейчас тогда, когда писал Форбс... Но сейчас или еще нет? Я не думаю. Ну там, если учитывая мои котировки, не знаю, 700 миллионов, может, долларов. Класс. Тинькофф банк это чисто коммерческий банк, то есть он зарабатывает исключительно на кредитах. Он даже назывался раньше Тиньков кредитная система. Тиньков даже другие виды банков за банки не считает. Почему вот ты Фридманом восхищаешься и банком, банком Альфа-банк? А лежит твой мой. А лежит, сука! А Беляевым открытием не восхищается. Ну я не считаю, что открыть это банк прежде всего. А понимаешь? что это? Ну, на мой взгляд, это некий фонд. Ну, то есть, понимаете, Олежа считает, что любой банк должен просто отдаивать с народа деньги кредитами. То есть... Понимаете мотивацию человека? Делать какие-то серьезные вещи на материальную, так сказать, мотивации невозможно. Меня лично мотивирует сделать крутой продукт. И сейчас многие блогеры рекламируют именно кредитные карты тиньков Банка. Бесконечное количество денег блогер может с нами заработать, но мы платим за выпущенную карту. Именно кредитные? Потому что тиньков за дебетовый не платит, он на них не зарабатывает. Так мы работаем с академиком и с другими блогерами. Казалось бы. Это же здорово для блогера – рекламировать банк. Представляете? Целый банк. Круто же. Конечно, все блогеры, не продажные, это очевидно. Только сказки рассказывают. Вот. Но блогеры, Тиньков же вас презирает. Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. Потом сказки рассказывают в интервью. Швыряет вам деньги и говорит, жрите, твари продаж. Вам не стрёмно брать эти деньги? Как в голову людям не приходят, что кредиты – это хуже казино? Казино последнее не забирает. Казино не придет к вам и не опишет имущество, и не заберет его. Я просто сегодня заказал кредитку от Тинькофф банк. И знаете, что там написано? Я даю согласие банку на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе для цели возврата просроченной задолженности. Вы сами расписываетесь в том, чтобы вашим родственникам потом угрожали. И вообще, почитайте статьи про коллекторов. Что они делают? Это просто... Вот, например, кадры с родного тинькова Кузбасса из Междуреченска. Коллекторы избивали должников в боксерском зале. Или вот, коллекторы зверски избили российского бизнесмена бутылкой шампанского. Смотрите, какие Тиньков СМСки будет вам присылать. Любой человек имеет право на ошибку и на последний шанс. Банк дает вам 24 часа на оплату. Тиньков Банк. Банк намерен предпринять все возможные меры для того, чтобы вы оплатили. Удачи, Тиньков Банк. И эти угрозы за то, что вы купили себе стиральную машинку, телефон, Жрать, в конце концов, потому что Тиньков Банк специализируется на малых кредитах до 30 тысяч рублей. Еще раз, блогеры! Почему вы это не рассказываете, когда рекламируете Тинькова? А? Ну а начислять процент по кредитке не на потраченную мною сумму, а сразу на максимальный лимит, тем самым тупо обкрадывая. Это вообще нормальная практика для банков. Так что пользуйтесь на здоровье. Тебя как зовут? Я Костик, автоблогер. Костик, а хочешь ведерко под названием «И своя автобиография»? На кой на мне? Костик, на дороге всех будешь нагибать. Ведерко-то дорогое. О, хочу. Для этого, Костик, всего лишь навсего нужно продать своих подписчиков. и так я не могу. Да никто не поймет, ты же не казино рекламируешь. Просто скажешь, что тебе от меня кредит нужен. Вот и все? Да, я у вас Своим лохам я серым раздашь. Все понял? Давай. Слушай, Костик, ты забыл спросить, а сколько пердак твой стоит? Две. Чего две? Две извястоград. Ну это дорого. Нормально? Окей. Дорого. Стихай счастливо. А, ты, это вообще знаешь, как я еще этого очкарика за ведро купил За ведро с болтами, а я угораю Он мне денег этих лохов принес На десятки миллионов сам с ведром ходит у вас нет ощущения, что Россия... Ничего не происходит? В, ни в лучшем случае ничего не происходит, а в худшем случае все хуже и хуже. Я вообще не разделяю ну, вечный фессимизм, а потому, что все плохо, все плохо. Я не вижу, что все так плохо. Ничего хорошего нет, соглашусь с тобой. Наверное, ничего хорошего не происходит. Ну и какой-то там вот деградации там особой я не вижу. И Когда я разговариваю с моими друзьями предпринимателями, все прям что-то плачется, так Все плохо, все так плохо. Я так совсем все плохо не вижу. Мне кажется, все больше магазинов, ресторанов, кинотеатров, хороших дорог. Москва чистая становится. Я был в Питере в своем работе, Провел неделю мастер Отлично. То есть я какой-то позитивный тренд, в общем, на самом вижу. Ну, плюс я настолько много работаю. А когда я не работаю, я стараюсь уезжать из этой страны там по климатическим соображениям, это что у меня дети там, у меня дети в Англии вот. учатся. На велике я люблю покататься, опять же, это невозможно сделать. Соответственно, я не замечаю много негатива. Вы спрашиваете, что это? Да ничего особенного, просто здесь живут люди. И Тинькофф предпочитает на это не смотреть? Пацан сказал, пацан сделал, я Сибиряк. У нас тоже за слова отвечают, как и у вас. Конечно, кому это надо на это говно смотреть? Вот здесь живут люди. Что с вами такой? Там я живу, поэтому я сама себе ремонт сделаю. Я не могу за это значить. А вот здесь дети кидают? Вот здесь? Да. В этой лужи. Да. Камушки кидаю туда. Более того, я считаю, Путину нужно сделать императором. Потому mm -hmm. что в этой стране никакая э, демократия никогда не приживется. Я в этом. Убежден. Конечно, демократия в России не проживется. Ты же Алешу сделал все для этого. Технику, водяру продавал в три драго. Пивом своим народ спаивал. Сейчас кредитами мучаешь. Меня можно резать на куски. Я знаю этот народ. Я с Камчатки вчера полетел. Да, это у меня в Астрахане своя. Это народ, который Им нужен царь. Одним словом, молодец, все правильно говоришь. Респект тебе. Человек любит спорт. А как ты относишься к людям, которые не занимаются спортом? Таких тоже, к сожалению, много. Вот. Ты тоже как я. Я, например, очень не люблю толстых. У человека есть велокоманда. Он ей гордится. Моя команда, мы в том году Джеради Италия выиграли. Видите, да. первый. Это уникальный кубок. И при этом даже не рекламировал. Делал пиво. Как? Я объясню, я поп попытаюсь объяснить. Я вообще всех этих людей ненавижу, я их тупо эксплуатирую, они мне бизнес делают. Я успешный человек, все что я делал, у меня везде был успех, да. Я сам хочу в кайф жить, почему я не должен людей спаивать, отдаивать его своими кредитами, это абсолютно нормально. На моем бы месте так делал каждый. Но ну, я это все делал своим трудом, понимаешь. Просто все остальные чушки не умеют так делать И ходят, визжат, деньков деньков кредитные системы, кредиты А вы все лохи просто Понимаешь, И я как бы вор тем, что я делаю и как я делаю Я умею подбирать команды, я умею подбирать людей Я умею выбирать бизнес, я умею строить бизнес Я ни одну копейку не украл, все свои деньги я сам заработал знаете, какая причина того, что Тинькоф так обширно раскинул свои понты в интернете? Кстати, мы сейчас третий банк в России после Сбера и Альфа по темпам роста, да, в рознице. Ну, по сути, мы и так уже третьим банком не являемся. Раньше он тратил кучу бабла на рекламу в телеке. В первой половине 2016 года Тинькоф стал самым рекламируемым брендом в русском ящике. А сколько вы тратите в рекламу теле... на телевизор в год? Вообще на рекламу где-то 4 миллиарда рублей. А сейчас до лежи дошло. Вы понимаете, молодежь не пойдет в наши банки, а им, им уже такие, как мы, онлайн-банк. У него интернет-банк. Какой к черту телек? Я понял две вещи. Что я пропустил какую-то революцию вокруг меня, что там есть, так сказать, дневники хача, есть... Э, блогеры. Блогеры. И это вообще революция, которая случается в наши глаза. Первое. Пиар себя через хача, через интервью у корреспондентов и так далее, так далее, так далее. Это вообще бесплатно. А второе. Реклама у блогеров куда дешевле, чем по телеку. И куда эффективнее. Феномен, конечно, хэштега меня поразило, и количество подписчиков, я даже там посмеялся, я сам веду Инстаграм. Бабки не будут заходить на какой-то сайт, заказывать себе кредитную карту и ждать курьера. Я надеюсь, вы это понимаете. Ладно, молодец, раскинул понты, замечательно. Но смотрите, как поступает. В ноябре 16-го Тинькоф объявил конкурс на лучшую рекламную идею, назначив приз 150 тысяч долларов. Получив 5 тысяч писем с идеями, что вы думаете, же просто всех кинул. Пацан сказал, пацан сделал, я сибиряк. Революционер Михайлов, Разрешите я его прямо сейчас! Кончу! Рано, Алёшка, рано! Мы, к сожалению, тогда этот конкурс проморгали, но хотим исправиться и прямо сейчас предложить свою идею. Вы живете в шикарной, съемной, обставленной, дорогой мебелью двухкомнатной хрущёвке? Получаете на заводе 15 тысяч рублей в месяц? У вас красавица, жена, трое детей и полный холодильник? Закажите кредитную карту Тинькофф банка, ха и станьте ее счастливым обладателем. Ой, у вас ничего не изменится. Но теперь хотя бы вы будете платить деньги мне. Это очень удобно. Особенно для меня. Держи, держи его. Олег нам заплатит, мы выиграем у него в конкурсе. Олежа, можешь по телевизору пустить? Разрешаем. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания.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 построением, сохранением страт. Так как в таком уществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. По поводу кредитов. Система так навязала людям, что кредит это нормально, что люди, даже имея деньги на руках, покупают всякое барахло в кредит. Ребят. На легко кому Вы выглядите вот так. Олег Филимонович, а что у вас лицо? Фридмана опять встретил в коридоре. Ничего, ничего. Я еще какого-нибудь блогера заставлю за бабки. Ну, они же все продажные, ты же знаешь. Заставлю насрать на крыльце банка его. О! Будет знатен. Я, конечно, ему очко лизать не перестану, но ничего, будет знатен. Как со мной связываться? Кого ты можешь назвать, и человеком о а машинке позарабатывают денег? Да не Ты знаю, всех говоришь, я просто нет. Я не считаю, что прибыл человек. Машинка. Вот когда говно на их крыльце его банка будет лежать, он тогда поймет, под кем. Российский ютуб ходит? Кто папка российского ютуба? Кто все это говно блогерское купил? Я им устроил. Он постоянно говорит везде, что я продажные и все блогеры продажные, типа маму родную продадут. Странно вообще от банкира это слышать. Как говорится, не принято про благотворительность говорить, но поскольку на моем инстаграме я, там, я долго думал делать мне ли это, ну именно я поэтому сделал, потому что мне часто там вот эти всякие лохи пишут там, ну, другого слова нет. Вот ты там весь миллиардер, а что ты сделал в своей жизни? Построй там в своем родном городе школу. А я в своем родном Ленске-Кузнецком только что за 2 миллиона долларов построил новую школу. И в инстаграме... Поняли, да? Олежу натыкали носом, и только после этого он решил построить школу. Построить не для того, чтобы сделать свой город лучше, Ему на него глубоко плевать, а для того, чтобы носом больше не тыкали, чтобы в случае чего можно было сказать Эй, алло, я так-то школу построил, уважение пожалуйста ко мне, у меня так-то миллиард двести Я еще миллиард отдал на благотворительность и просто помощь людям, это тоже взят. Знаете, прикол в чем? Ну, срал бы Тиньков и срал на людей в втихаря, как он это делал раньше. Так ведь нет, ему этого мало. Он пришел на YouTube. Нет, самый трэш-трэш, ад, адский, это Ютуб. Вот все, что ну, я не понимаю, почему. Да. Мне кажется, там самые долбоебы просто какие -то. Там самые злые. И сказал, я вот весь из себя такой. Вот Олегу Тинькову, такой же богом данный талант, делать бизнес. Делать из ничего деньги. Это данность. Я на вас всех тут срал. Я пришел вам с идеей какой. Вот он я. Любите меня, носите меня на руках, я тут зашел. Вот ты везде но... приходишь с такой идеей, вот я, да. любите меня, Тинькофф, давай быть реалистами. А если что-то вас не устраивает, ну, что называется, лег жалко, прям вообще жалко. Вы вообще все продажные куски творожка подзалубного. Стоять, стой, спокойно, Алешка, спокойно. 10 июля был день рождения Никола Теслана. Это был гениальный товарищ, если вы не в курсе. В честь него назвали американскую компанию, которая производит электромобили. Эта компания работает в убыток. В 2015 году убытки составили около 900 миллионов долларов, но все равно в нее вкладывают деньги, например, пацанчики-основатели Гугла. Эти два человека постоянно тратят свои деньги на что-то подобное. Выразить им респект, которого они заслуживают, слов не хватит. Еще чтобы Тесла жила, страна предоставляет ей налоговые льготы. По сути, вся Америка понимает, да, электромобили пока это невыгодно, но это будущее. Представьте солнечные батареи, которые обеспечивают все ваши электрические и бытовые нужды. Представьте электромобиль, который заряжается от розетки, который питается от солнечных батарей, от солнца. Вам не надо платить никому денег. Солнце бесплатное, но и это не главное. Нам всем без выхлопных газов будет легче дышать. Вот что эти ребята делают. А что делает Тиньков? на, как же тихонько, почти вниз, затянуть, а? Это настоящая кредитная карта Тиньков Банка. Заказал на сайте, привезли через два дня. Очень удобно, бесспорно. Знаете, почему мы это сделали? Ну, во-первых, знаю, кто такой Тиньков, мне ее даже в руках держать неприятно. Ну, это хрен бы с ним, так можно про любой банк сказать. Но Тиньков в который раз просто раздувает пузырь, называя свой банк чуть ли не первым, а то и первым. И, кстати, мы сейчас третий банк в России после Сбера и Альфа по темпам роста, да, в Ну, по сути, мы и так уже третьим банком не являемся, да, вот и по доле рынка. По доле рынка людей, как мы второй банк после Сбера. Это не так. В 2013 году для того, чтобы удачно продаться иностранным инвесторам, Кинькофф кредитные системы завысил свои показатели в 4 раза, сказал Forbes, старший портфельный управляющий GHP Group Александр Черноморов. Плюс, по информации от аналитиков инвесткомпании Атон, банк ТКС постоянно продает плохие кредиты, убирая просрочку с баланса. Также Атон подсчитал, что за второй квартал 2013 года чистая прибыль в 45 миллионов долларов вранье. Она равна 5. И еще соотношение расходы и дохода равняется 43% процентам. Это очень плохо Тинько в сотый раз нам всем пиздит На самом деле Это просто мое нормальное поведение Если кого-то шокирует И кто-то считает это эпатажным На мой взгляд, мне их жалко Но что называется, мне их жалко Но Мне этих людей жалко вот. Он как и раньше продаст свой банк А мы с вами останемся ни с чем Ну... Наверное, да. Ну. Это абсолютно нормально. На моем бы месте так делал каждый. Я вообще так считаю, все эти нищеброды мне должны спасибо сказать. Наш банк по раздаче кредитам уже э, на первом месте, скорее всего, в Российской Федерации. Кроме Россия. банка тинько, Да, конечно. ну он ну, вообще, понятно, лучший в мире. Но ну, по крайней мере, я так буду всем лохам заявлять. Там вот придут ко мне корреспонденты всякие, еще кто-то подпишется. Я всем буду говорить первое место. Это, это классическая история, когда Олег Тиньков расскажет, что Тиньков банк клевый. Так. Я, в общем, соглашусь с этим. Мне потом, потому что это говно, когда у него проблемы начнутся, нужно будет повыгоднее продать. Миллиарда за три, за четыре. И потом следующую хрень открыть. Олег Тиньков такой же богом данный талант. Делать бизнес, делать из ничего деньги Это данность Вы думаете, почему Тиньков делает свой типа бизнес в России А за границей только недвижимость покупает Я не умею ничего делать за границей Потому что у меня таких талантов нету. Там знает кто он И он знает, что они знают Так и знаете вы, не делайте говно людям Не срите, думая, что кто-то уберет И тогда такой желтый гной, как Тиньков и ему подобные ну гной же это не оскорбление Сами собой исчезнут Все в наших с вами руках Эээ, как сказать, эээ, ээ, как там сказал Цой? Кровь городов в сердце дождя, песни звезд у земли на устах. Ну а в качестве постскриптума послушайте, как же все-таки не просто избавиться от кредитки Тинькова. Игоревич, пожалуйста, дождитесь ответа сотрудника. Меня зовут Константин, здравствуйте. Здравствуйте, я у вас недавно оформлял кредитную карту, хотел бы расторгнуть договор. Так, одну минуту ожидайте, Алексей Игоревич, сейчас подготовлю все необходимое. Благодарю вас за должность по карте, соответственно, отсутствует. О расторжении договора вам придет смс, либо наш сотрудник свяжется с вами в течение трех календарных дней до 25 июля включительно. Вас приветствует Тиньков Банк. Меня зовут Карина, здравствуйте. Здравствуйте, Карина. Я тут расторгал договор по кредитной карте. Мне обещали до 25-го либо какая-то смс-ка придет, либо свяжется со мной. Что-то ни того, ни того не произошло. Угу. Я вас поняла, Алексей Игоревич. А не подскажете, когда вы расторгнули договор с нами? 22 -го. А когда должно... Вам, Вам сказали, когда сообщение должно было прийти? До 25-го. Угу. Я вас поняла. Ждать, пожалуйста, одну дым. Минуту, я уточню информацию. Спасибо за ожидание, Алексей Игоревич. Ожидайте, пожалуйста, одну минуту, я уточню информацию специалиста. Хорошо. Спасибо за здание, Алексей Игоревич. Для консультации по данному вопросу я отрещаю вас на соответствующего специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Я же сам на этом прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Сотрудник банка Тинькофф Владислав. Здравствуйте, Алексей Игоревич. Здравствуйте. Сейчас его информацию проверю по поводу вашего вопроса. Если вам не трудно, буквально одну минуту, Ожидайте, пожалуйста. Итак, спасибо за здание, Алексей Игоревич. По информации, которая была вы внесли всю сумму задолженности, которая у вас была. Вносить больше ничего не нужно. Сейчас по поводу вашего обращения. Информацию проверяю. Если вам не трудно, буквально еще одну-две минуты. Ожидайте, пожалуйста. Благодарю вас за ожидание. Алексей Игоревич, Вот вас сейчас тогда переключение соответствующих специалистов, которые всю информацию вам предоставили в полном объеме. С вами я прощаюсь. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Всего вам доброго. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ксения Алексея Игоревич, у вас заявку на расторжение. Все верно? Да. Итак, я вижу, мы с вами не связались, как обещали, установленные сроки, поэтому от этого банка приношу извинения. Мы сейчас по техническим причинам работаем с некоторой задержкой. Итак, Алексей Игоревич, сейчас проведу проверку по счету. Некоторое время это занимает, обычно у системы, да, необходим процедуру перед блокировкой. А вообще могу уточнить, с чем у вас такое решение принято расторжение? Что-то, может быть, не устроило? Да, что-то в этой вашей кабале мне не захотелось находиться. Так, Алексей Игоревич, уточните, где Кабала? В смысле где? Ну, кредитная карта, это же не кредит, поэтому это кредит, да, если вы берете, вы сразу банку обязаны. Здесь я не вижу в кредитной карте никакой Кабалы. По-моему, тут я тоже сразу обязан, нет? Чем же вы обязаны? Вот вы, например, не, картой не пользуетесь, соответственно, банку ничего не платите. Вот на данный да момент. Я не пользовался. Опять же, Алексей Игоревич, даже если вы приняли решение пользоваться картой, вы же знаете, что есть беспроцентный период, то есть, чтобы банку процентов не платить, делайте покупку. Потратили сумму, внесли средства. Тут вопрос только во внимательности, да, чтобы э, вовремя отслеживать. Э, да, во внимательности, иначе можно вообще потом не отдать. Поэтому я у нас все справляются, а во-вторых, это банковские продукты, то есть если вы хотите с банками сотрудничать... То есть нам, в принципе, в жизни приходится с банками сотрудничать, да, сейчас современная жизнь, без этого никак уже. Я вот 22-го что просторливый договор, вы до сих пор его не расторгли, что ли? И как работает В смысле, работает. Я не вижу, чтобы вы карты пользовались. Так, я, не понимаю, карты я не понимаю, я не пользуюсь, она заблокирована, карта вообще. А, вы оставили заявку 22-го, а, я уже вам приносила извинения за это, если нужно принять. карту. -то, да? То есть ей может кто-нибудь давать пользоваться, если узнает ее данные. А у вас пин-код, если вы соответствуете. Общали кому-то и давали карту третьим лицам, но это опять же с вашего уже. Подожди, я 22-го сказал, что вы ее, вы расторгли со мной договор. Как она может работать, я не думаю? Алексей Игорьевич, мы договор расторгаем после блокировки счета по истечении 30 дней. С момента блокировки при отсутствии задолженности или переплаты. По условиям комплексного банковского обслуживания. То есть у, нас, у вас этот документ на руках, вы все подписали, то есть вы, знаете, в курсе этой информации. Ага. Вот так. То есть она работает так, до сих пор, я так понимаю, да? Да, у вас сейчас счет в нормальном состоянии, потому что вы заявку оставили, да, сейчас мы с вами вместе проведем проверку и будем блокировать ваш счет. Как вот сложно это все. Это стандартные банковские процедуры, Алексей Игоревич. Я думаю, в дальнейшем жизни вам пригодится еще не раз с этим столкнуться, просто потому что стандартные банковские никуда... процедуры это прийти да. в отделение и решить все свои вопросы. Вот это стандартная банковская процедура. Алексей Игоревич, сейчас все банки переходят на новый уровень обслуживания, поэтому отделение уже у нас остается в прошлом. Mm. Поверьте, в ближайшем будущем, я думаю, скоро все банки будут обслуживать дистанционно. Поэтому Нет, если вы хотите с бабушками в очереди, то у нас есть э, банк, который такие услуги предоставляет. Ну, не знаю, в том же Альфа-банке я ни одной бабушки вообще ни разу не видел. Представляете? Представляю. Тем не менее, даже с Альфа-банком всегда удобнее просто в любой момент позвонить, хоть днем, хоть ночью, и решить все свои вопросы. Так я тоже им звоню и решаю все свои вопросы. Хоть днем, хоть ночью. Чем mm. Вы нам звоните и решайте вопросы. Зачем То э удобнее того же Альфа-банка? Потому что у нас все вопросы решаются. Дистанционно. Я и там могу все вопросы решить. Но только там я могу еще и прийти в отделение и лично поговорить сотрудникам и снять, например, приличную сумму, чего сделать у вас я не могу. Можете просто единственное по кредитной карте это достаточно э, неэкономно. По не кредитной по... Деб... карте, а по дебетовой. Смотрите, мне вы надо в карте же... снять э, миллион рублей, допустим. Как я могу это у вас сделать? Например, в тем я прихожу в отделение и забираю этот миллион. А у вас как? Ну, вы также можете прийти и снять в банковское отделение в любое. Какое любое? В принципе, у нас от трех тысяч в любом банкома... банкомате можно снимать. Мне надо Миллион. Смотрите, ми да, миллион. Через пункты выдачи наличных. Это что за пункты? Где вы можете снять с карты наличные средства. Если Это... вам необходимо именно э, снять миллион с дебетовой карты, то я приключу вас на специалистов. Вас да не надо мне сейчас, вопрос. я просто задаю вопрос. Как, что за пункты выдачи такие? В банковских отделениях также приходят через кассу, просите. А, то есть я прихожу в отделение только другого банка, да? И вы мне говорите, да. что скоро отделений вообще не будет. А как же я буду снимать свой миллион? Алексей Григорьевич, у вас, скажите, пожалуйста, на нашей есть наша карта, на которой лежит миллион? Нет, но ну, я хотел бы завести, например, но снять не смогу, как выясняется. Итак, на данный момент уже проверка подходит к концу, и э, вам, кстати, предложен на данный момент новый тариф от банка. Банк предлагает вам убрать годовое обслуживание, чтобы оно теперь было всегда бесплатным. Да чтобы мне не надо ничего. Тарифы. Мне я хочу, чтобы вы заблокировали карту и расторгли договор. Все. Нет никаких проблем в этом. Итак, Алексей Игоревич, я так понимаю, вы хотите заставить заявку на дебетовую карту, да, ну, чтобы миллион туда положить, чтобы потом снять? Нет, ничего, не а, хорошо, то есть я вас на сотрудника тоже для консультации, поэтому вопрос не переключаю. Да нет, я уже давно выясняла этот вопрос. Хорошо. Итак, у вас счет на данный момент блокируется, и договор у вас будет закрыт по истечении 30 дней с момента блокировки счета при отсутствии задолженности или переплаты. Подождите, какая -то задолженность? Вы же заблокировали карту. Какая задолженность? Если у вас по карте будет задолженность или переплата, то, соответственно, договор не будет расторгнут автоматически по истечению 30 дней. Откуда она возьмется? если карта заблокирована. Алексей Игоревич, э, у вас сейчас есть должность или переплата? Ничего у меня нет, я даже ей не пользовался. В таком случае можно не переживать по этому вопросу. У вас еще есть ко мне какие-то вопросы? Ах, могу не переживать, да? Можете не переживать по этому поводу. У вас автоматически будет расторжение договора. Хорошо, спасибо.